как с помощью простых техник устранить влияние негативного опыта на состояние нашего здоровья сейчас и справиться с хроническими болячками. В двух словах о том, как негативный опыт в прошлом может влиять на состояние нашего здоровья. Но чтобы это проще воспринять, я приведу обратный пример. И мы вспомним положительное влияние позитивного опыта на состояние нашего здоровья. Например, едете вы где-то в транспорте, либо идете по торговому центру, и слышите какую-то знакомую приятную мелодию, и у вас прям в теле возникают приятные ощущения. Вы при этом начинаете спрашивать, а чем я ее связываю, и оказывается, что когда у вас было первое свидание, вы были супер влюблены и были на седьмом небе отчасти, и во время этого свидания играла вот эта приятная мелодия. И ваш мозг, ваше тело сделало такую ассоциацию, что вот эта мелодия дает приятное ощущение и здоровье. И сейчас, когда вы слышите эту мелодию, то автоматически тело начинает улучшать свою работу. Потому что идут гормоны радости, гормоны счастья, которые улучшают состояние нашего здоровья. Здесь все понятно. А теперь о том, как негативный опыт может влиять на состояние нашего здоровья отрицательным образом. Что это может быть за опыт? Здесь, как правило, важны три составляющие. Это опыт был неприятный, то есть он был какой-то трагичный, сильно неприятный. Вторая составляющая, он был неожиданный. Третья составляющая, вы ни с кем не поделились своими чувствами, то есть их не выразили. И от этого очень сильно страдал ваш мозг и страдало ваше тело. Потому что любое неожиданное трагичное событие вызывает сильный стресс. А гормоны стресса, если их не расходовать, они начинают разрушать наш организм. И особенно если были соблюдены вот эти три условия. Трагичность, неожиданность и невысказанность. И наше тело начинает ассоциировать трагичную ситуацию с чем-то. Например с помещением, с временем года, с каким-то продуктом, с какой-то музыкой. Вообще, с чем угодно, то когда здесь и сейчас, в настоящем, звучит эта мелодия, которая звучала тогда, когда случилось это неприятное событие, то ваш организм начинает сильно стрессовать. Хотите вы этого или нет? А вы уже знаете, что гормоны стресса не разрушают наш организм и начинают рваться там, где слабо. У кого-то слабое горло начинает болеть горло, у кого-то страдает нос, у кого-то начинает болеть суставы, у кого-то повышается давление, ну и так далее. Как это работает, я надеюсь, вы поняли. Но самый главный тезис этого ролика, что с этой ситуацией можно работать. Конечно, самым эффективным будет обращение к психологу, который умеет этим заниматься. Схема простая, вспоминается стартовая ситуация, она разбирается, меняются ваши решения в этой ситуации. И, соответственно, в настоящем это перестает оказывать негативное влияние на состояние вашего здоровья. Но не у всех есть возможность обращения к психологам, не все готовы это сделать прямо сейчас. Поэтому сегодня я дам вам методики, которые без участия психолога помогут вам справиться с этой ситуацией все эти инструменты они абсолютно логичны во-первых для чего возникает стресс ну для того чтобы вас вывести из опасной ситуации так работает природа да чтобы вы унесли свои ноги Поэтому, когда негативный опыт в прошлом начинает влиять на вас здесь и сейчас, и когда запускаются стрессовые реакции, то мы можем эти гормоны стресса израсходовать и потратить, дать себе хорошую физическую активность. И чем больше будет такая активность, тем меньше будет влияние этой ситуации. Например, в холодную погоду у вас начинает болеть горло. Вы выходите на улицу и замечаете, что вдруг наступили холода. Тут же организм начинает стрессовать, потому что он понимает, что на холод у него сейчас начнет болеть горлышко. И когда вы себя на этой ситуации поймали, просто берете, во-первых, делаете 50 приседаний или сделали небольшую пробежечку и уже вероятность того, что действительно горло обострится, она начнет снижаться. Потому что вы потратили гормоны стресса. И чем больше будет такой физической активности, тем лучше. Так как без участия психолога разорвать связь какой-либо ситуации, там, музыки, чего угодно с негативным прошлым опытом сделать достаточно тяжело, то мы можем сделать самостоятельно обратное действие и сформировать позитивную связь. Например, во время той же самой неприятной для вас погоды, вы берете и начинаете вводить в вашу жизнь какие-то ресурсные процессы, которые вас заряжают. И здесь нужно посидеть и подумать, а чем я могу заниматься в прохладное время года, что мне будет делать прям вот по кайфу? Вы берете и представляете это действие, закрываете глаза, представляете, что вы это осуществляете и спрашиваете себя, а насколько это меня заряжает на 10 из 10? И если это вас заряжает на 6 баллов и меньше, то это будет вряд ли какое-то значимое ресурсное действие. Ищите те действия, которые будут вас заряжать на 7, 8, 9, а лучше даже 10 баллов. И самое главное, вы вводите привычку, внедряете это ресурсное действие в данной ситуации, при данных погодных условиях, при а, прослушивании той или иной музыки и так далее. Без разницы, вот с чем идет негативная ассоциация, с чем идет ассоциация именно с негативным опытом, вы в этих условиях начинаете а, использовать ресурсные процессы, которые прям вам дают энергию и вас заряжают. И тогда постепенно ваш организм, он переключится, он будет понимать, что в этой обстановке, при такой погоде, при такой музыке и так далее, мне будет хорошо. Уйдет стрессовая реакция, уйдет негативное влияние на организм и наоборот эта ситуация начнет приносить вам здоровье. Не откладывай на завтра то, что можно сделать и внедряй эти инструменты прямо сейчас. И конечно не забудь поделиться этим видео со своими друзьями и близкими. Лечитесь правильно и будьте здоровы. Увидимся. Пока.